Дорогие друзья, коллеги, я Лепко Николай Григорьевич, автор разнометаллоигольчатых аппликаторов на резиновой медицинской основе и силиконовой резине. Я являюсь врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук, врачом-реабилитологом, монологом, физиотерапевтом, реабилитологом в широком смысле и понятии этого термина. И я э, уже представлял вам разные виды продукции. В данном случае у нас есть, мной разработанные уже третье десятилетие, успешно продвигается среди, среди десятков миллионов людей нашей планеты. Это аппликаторы плоские, аппликаторы э, динамические, к которым относятся различные валики. Вот. И я хочу вам также представить Аппликаторы статикодинамические, к которым относятся различные пояса. Ну, например, вот волшебная лента, которая на туловище может наматываться снизу до верху, вот она такая же ленточка, но более маленькая, более эластичная. Она может на отдельные зоны наматываться, например, там на руку, там на ту же голову, например, можно наматывать без проблем. Она может на суставы наматываться, на любые зоны, чем особенно аппликатор лента. Мы просто наматываем столько, сколько нужно. На колени, на шею, на... Ну, понятно, что на туловище лучше пошире ленточку брать, а на пальчики, на кисти рук можно потоньше брать. Вот в данном случае, я говорю, она не просто, а вот такое вол название «волшебная лента». Мы можем заматывать с головы до ног, и это очень полезно и приятно хотя бы раз в месяц с помощью ленточки. А в другое время, в другое время мы можем ежедневно применять на какие-то зоны, там то ли при варикозном расширении, то ли при каких-то тро нарушениях трофики, ну или просто нужно улучшить э обменные процессы в коже, там э подкожной клетчатке. Но успешно все эти аппликаторы могут применяться при самых различных заболеваниях, патологических состояниях, такие как там, отеки, воспаления. Э нарушение обмена веществ любые болевые синдромы прежде всего есть аппликаторы статические которые можно застегивать и носить например на, на любой зоне на руке на ноге на суставчике на каком-либо и пожалуйста вы можете носить выбирая степень интенсивности прижима вот чем хороши аппликаторы пояса с фиксацией вот, то есть мы можем в любую степень натяжения делать. И вот это аппликаторы, с которыми мы можем ходить. Пожалуйста, водители или даже просто люди, у которых беспокоит, там боли поясницы, еще где-то на голое тело, естественно, нужно применять вот эти аппликаторы пояса. Самый маленький представитель, аппликатор Краплынка тоже относится к категории поясов. Пожалуйста, головные боли, виски там улучшение зрения периодически можно так можно так для зрения это все зрительные зоны при простудных на область горла на образ шеи на, обле, на область того же э, болевых зон там локтевых коленных суставах там где угодно чем они хороши статико динамически мы в них можем длительно ходить длительно э, передвигаться ну длительно столько, сколько нужно это может быть 15 20 минут может иногда больше там, до получаса до 40 минут но нужно смотреть по комфорту по всем так сказать, хорошим параметрам особенно я хотел все-таки обратить внимание на волшебные ленты это единственное средство которое полностью восстанавливает вены без их удаления оперативным путем без их склерозирования физико-химическими способами. Вот идет восстановление и развитие коллатералей, Но это нужно делать умело, тонко, лучше делать на морском подбережье или смачивать воду, промачивать ногу в соленой воде, морской или просто подсоленной зерной и периодически наматывать на 5-10 минут, но естественно, оберегая зоны, где трофика нарушена, где очень не выходят вены на поверхность, на что воздействуют аппликаторы? Они интенсифицируют обменные процессы. А обменные процессы – это недоокисленные радикалы, это выпадение фибрина, это, вы, это процессы дегенеративные в позвоночнике, в суставах, это артрозы, артриты. Мы активизируя обмен веществ очищаем организм от этих недоокисленных продуктов. Это уникальная возможность. Аппликаторы – это мощнейшие помощники для оздоровления нашего тела. И если хотите подробнее, читайте, входите на наш сайт, смотрите рекомендации.